Уважаемые граждане России, дорогие ветераны Великой Отечественной, товарищи-солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи-офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Великой Победы, с праздником огромного нравственного значения и объединяющей силы. Праздником, который навеки в судьбе России и в сердце каждого ее гражданина. Великая Отечественная стала невиданной трагедией для всего нашего народа. Она огненным катком прошла по стране и оставила незаживающий след в наших семьях, в наших сердцах. Но война не сломила народный дух. И дала множество примеров массового героизма. Пройдя через все муки и лишения, теряя своих товарищей, солдаты вопреки всему, сохраняли веру в победу. Миллионы людей защищали независимость и достоинство своей страны на фронтах и столу, в оккупации и подполье. И доказали. Народ, отстаивающий свою свободу и само право на жизнь, непобедим. Мы склоняем головы перед их бесстрашием и волей, перед памятью всех, кто своим мужеством и сплоченностью сокрушил агрессора и остановил фашизм, кто подарил будущее и нашей стране, и всей планете. В этот день мы неизменно задумываемся о судьбах мира, о его стабильности и безопасности. И уроки той страшной войны с каждым годом приобретают все больший смысл и значение. Сегодня мы вновь отдаем дань уважения государствам антигитлеровской коалиции. Мы не забудем их вклада в разгром нацизма. День Победы роднит и объединяет не только граждан России, но и наших ближайших, ближайших соседей в странах Содружества. Все мы глубоко благодарны поколению людей, на долю которых выпал тяжкий жребий войны. Они передали нам свои традиции братства и солидарности. Поистине выстраданный опыт единения и взаимопомощи. И мы будем свято хранить память об этом свято хранить это историческое достояние. А те, кто сегодня пытаются принизить этот бесценный опыт, кто оскверняет памятники героям войны, оскорбляет собственный народ, сеют рознь и новое недоверие между государствами и людьми. Мы не вправе забывать причины всякой войны. Нужно прежде всего искать в ошибках и просчетах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 Убежден. Только общая ответственность и равноправное партнерство способны противостоять этим вызовам, способны дать согласованный отпор любым попыткам развязать очередной вооруженный конфликт, подорвать безопасность в мире. Дорогие наши ветераны, ценой огромных усилий вы разгромили фашизм. И принесли освобождение миллионам людей. А после победы героическим трудом поднимали из руин города и села, строили мирную жизнь. Низкий поклон и благодарность тем, кто выстрадал и заслужил победу. Вечная память тем, кто отдал свои жизни, кто отвоевал для нас мир. Россия всегда хранит память об этой великой победе, о подвигах наших отцов и дедов. Как и они, мы будем также самоотверженно защищать интересы Родины. Будем вместе трудиться и созидать ради процветания, благополучия и мирного будущего России. Слава вам! Солдаты Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура!